Ну что, всем привет. Продолжаем сталкачок. толкачок. Вот, в прошлой серии мы тут решили зарубиться с монолитовцами, потому что в теории у них может быть его зной, который нам попросили почему-то по основному сюжетному кресту добыть. Торговцев тут как таковых нету, но... Ну как, нет, там есть, но механик по сути. Вот, и сейчас, короче, надо зарубиться с монолитовцами, чтобы, может быть, у кого-то из них достать его... Давно подчистим окраины, скажем так, нашей базы. Блять, хреново кинул гранату. Крайне хреново. Братаны, вот вам сюрприз. Наслаждайтесь. Граната, прикинь. Две до этого не считается. Так, я надеюсь, вам там видно все. Блять, и он не перезаряд. Я забыл. О чем была концовка нашей прошлой серии. Мы этим воплотились уже, скажем так. Где он там, блядь? Ну-ка, нафиг. Да, что-то начало вообще как-то не задалось. Сейчас, возможно, кто-то в комментарии напишет, типа, эй, ты что делаешь, да? научись играть. Я скажу, да. Надо, походу, учиться. Так, пушку перезарядить. Ошибок этих не делать. Гранаты тупо не кидать. Кидать их по-умному. Смотри, такой подходишь, такой. Я не знаю, где он там ползает, но плюс-минус где-то... Где-то вот вот там вот ползает. Граната. Ну, кого-то след за дело. Ну и что, все? Там еще бешеный чувак с бешеным шотганом. Пусилось, конечно, я... Это не он взорвался. На калак пойдет. То -то у нас поступает потихоньку кризис с боеприпасами. Серьезно? Тут один, что ли, сидел? Oh. Ну, кстати, темочка у тебя прикольная. Получше, наверное, моей разведить. Переместить. 72 на 39. Пофиг, давай. О, барби Это я тут так хорошо подгадал. Вот это давай. Давай эту музыку уже потише наконец-то сделаю. Ага. Так. Скреска. дожди при чем стреляешь? ты обычными наплостями стреляешь, да? Выбросить. Если то неинтересные ЛРК, я, наверное, вот эту м оставлю. Да? Да. Ну все, на перегрузать, слышь? Скресина. Прости меня но нам с тобой надо попрощаться как с этими боеприпасами все боеприпасы у нас есть когда прицел я не знаю соединить ну, попроще и бы там а -а -а -а. так наш там были еще какие-то вот, типа тебя нет ты не подойдешь Наверное, Соскара надо. Сидеть прицел. Точку давай. Ага. Я не знаю, как это сейчас выглядеть будет. Ну, в принципе, нормасик, слушай. Вот эту... Я же смогу тебя повесить, да? Не смогу, скорее всего, на эту снайпу повесить. Ну да ладно, слушай, мне, мне, мне хватит. Так, багвинок я нашел. Я сохранился. Монолитой только один был. Постранно почему-то. Конечно, мне сейчас спину может кто-то шмальнуть, но. Слушай, а нафиг этот калаш мне, а? Хреновые эмочные патроны тоже. От перевес я, конечно, не избавился, но я сейчас лишние пушкой просто сложу там в ящик. Так, барбинов, 4 штуки. 4 штуки есть. Чекать, как говорится. Ну, привет. Короче, смотри, что тебе притащил. Держи вот твои медикаменты и должно хватить. Ага, это отличная новости. сезона от Те помнит, то ты обращайся, я тебя быстро в порядок перейду. ха-ха. Окей, все. я сделал квест ему. Я вот эту винтовку я сложу сюда, прицел вот этот вот, калашовские патроны, вот эти патроны я сложу сюда. 762 на 39. Но мне они не нужны, мне 762 51 надо. Непригодные. Ладно, пулик, пускай непригодные. вот эти патроны навал. вал 72792 на 57 пске окей тоже сюда идут что это такое улучшенный приодовый охладитель ну в теории есть только на продажу его да да да подождите братан забери у меня всякий ненужный хлам а ты не можешь забрать его да что это такое? Полевой швейный набор. Состояние ниже 10%. процентов. Подожди. Не может быть использован при состоянии ниже 10%. процентов. при каком состоянии он может использоваться. Чего? А, он для ремонта вот этих вот заменяемых меняем вот этой херни короче на костюму там вот на эту все. Окей. Так, что по заданию? дело находится в деталях, это я проходить не буду, потому что, по типа, этой деревне новичков, типа, надо искать ничку э... Вот вроде к тебе надо, да? нет бродяга, можешь ли глянуть мою снарягу? Нет, не к этому похожему челу нет вот этому надо если нужно что спрашиваю главного ты ж мать стрелок подожди Не к силу типа, поговорить с ним типа продолжить наше скажу так приключение да и воды попью только для начала так, водичных хлебану подсветочку вот он. слушаю тебя раскрыть себе еще давай расскажи себе. Ну это, блять, это стрелок же. Он уже говорил тебе, подходи ко мне, когда будешь готов. Ну я вроде готов. Где-то, блядь, дьявол находится в деталях. Велосердное убийство, это я понял. Где этот дьявол ходится в деталях? Подожди, в чем вообще суть задания? Дьявол находится в деталях. Ключевые метки, радио, статистика, отношения, контакты, справочник. Так, ну это новости. Отключить все установки. Не, ну в теории можно и сюда смотаться, отключить все установку. Ничего, ну, типа мы этот момент вроде как миновали. Я даже не знаю. Я должен столько пилить отсюда. Почему мне стрелок не хочет выдавать никакие задания? Прилог, в чем проблема? Место для сна тут есть. Место сна. Попробую, конечно же, типа поспать. Я не знаю, что это поменяет. Кроме того, что у меня просто еды не ставят. Вот. Ух, мама. Ну, давайте, короче, как я разберусь, я продолжу запись. Короче, я хрен знает что делать, я не знаю. Подожди. Давай музычку потише сделаю, опять же. Я там пытался и спать, и что только не делать, и разговаривать там с тем стрелком спустя там долгое время. Поэтому столько что ли ходит? 5 зомбированных, смотри. Так. Короче, у меня есть предложение. Давайте сходим на радар, отключим эту установку, потому что этого мы так и не сделали. Через центр Припяти. Я даже не знаю. Давай, может через путепровод пойду. Там, там вроде недалеко этот проход. Я вот сейчас схожу, отключу установку, посмотрим, может что-то поменяется. Вообще странно, что отключение установки это не считается каким-то там основным квестом. Я конечно понимаю, что типа было наверное задумано так, что типа ты ее отключаешь, потом только сюда можешь попасть. Ну, почему-то -то тут так не работает. Ну, я, конечно, упал, но... По идее... Наверное, выживу, я надеюсь. Значит, придется загружаться. Пойдем обратно, через путепровод. Что, что поделаешь? Я не знаю, там заспаунились ли монолитовцы, забитые, там вот ну, так-то может какие... Сейчас мы это выясним опытным путем, да? Так, ты музыку, музыку, музыку, музыку, пожалуйста, давай. Так, потише. Вместо нее я включу опять же ПНВшку. Все, погнали в обратном направлении. Сейчас опытным путем мы выясним, если тут кто Господа, есть. Вы куда, блядь, свалили? Где второй? Ну, второй. Третьего вроде не дано. А зомбированные есть. Хочу а здесь найти за комнату, такая ящик будет интересный. Давай, надо да, деньги, заходку отбивать. Так, радиация, слышь. Ну, 43 вроде. не критично. Я сильно набирать не буду, так чисто поверхностно гляну. Этих патронов, я не знаю, ну конечно, можно пособирать там. Ну, смотри, там еще один жмых какой-то. Слушай, все-таки цепанул, а? Я же, вот вроде два попадания хватало до этого. Сильно цепанул? Вообще, считай, не цепанул. По касательной прошелся. Так, ну, вроде больше никто не лезет, так что. Поспокойненькость так. Космотрю, ладно. Всякие такие патроны собираю, нормальном хотя бы состоянии, плюс-минус которое. Блин, ну дробовые я уже не буду, брать, извини, конечно же. Так, я же тебя связал уже, ничего полезного. Ну и конечно же ППшная не буду брать тоже патроны. Какормоножку эту убью. А, я понял. Боеприпасы постепенно идут. На окончание, скажем так. Так, там, конечно, еще один жмых прыгал, но. А у вас уж я вольнул, походу, ее. Так, она по-моему. Так, если есть стрельба, значит есть, скорее всего, монолит, да? Это кровоси? А с Хровосими мы расправляемся очень банально и просто. зомбированный слышь. Или это, блядь, монолит был? Как я не чувствую в этой позиции себя в безопасности, так что я, наверное, на низ спущусь. Максимум с этого вагона можно как-то отвоевать что-то. Так, вы какие-то, блядь, реактивные зомби там ходят. собирать лучше так чтобы бы реактивную зомбей встретить давай мать твою, за ногу Кто-то слишком, походу, охренет моей наглости, да? Ковасиц. Братан. Видишь, серьезные дядьки разговаривают. Где Ковасиц? Живет, что я видел там какого-то нехорошего человека. Уже свой пистолет еще не стоим, у которого патронов нету. Тогда проверим, как тут пистолет в этой игре работают. Это что, все типа? Все полезного полезного? Ну, Холосов, походу, тоже закончился. А по здоровью у меня половина давай по один похавать у меня нечего увы ведь нечего же да? мне колбаска есть и попить пить у меня вроде было водичка нормально так Тут, наверное с этой стороны обойду пожалуй шканчиков нормально успех спека еще он еще один бюджет смотри Истер тушкан. нифига всем убежил так ну еще о пошли -те провод потеплю Так, тут у никаких, блин, снохов там, кровососов не будет. Так, пистолет, пистолет, пистолет, боеприпасы есть на него? Боеприпасов нету на него. Ладно. Да, использую последние патроны на него и просто вытяну. Чтоб не таскать. Вот, типа вот этих мелких павликов. Так Как я тут шел Как-то так походу Ну и что то все? Давай На папу иди васоска где ты сюда убегал вот ты где ну все что-то последнего ему было достаточно давай вот это вот все сюда Пистолет я, пожалуй, тебе подарю тут. Выбросить. Давай. Поймочку. Вот такие боеприпасы залежу. Так. И мне, походу, надо, наверное, вот так вот тут вдоль. Ага. Так, костюм еще. Костюмоч, костюмоч, костюмоч. 86. Вот так вот. Набор. Затем нас следить. Нашивкой нет, с э, изолентой давай. Смотри, вот тусит. Ну, зомбированный. А где зомбированный, там их обосос, да? Нет, там что-то, блядь, там или бюро, или кто это. Или контролер это вообще. Ты, блядь! Что такое? Это, блядь, не зомби, это контролер оказался, я понял. Ты, блядь, где? Хален себе, ну, три то такого калибра, кого угодно остановит. Да, дорогой. Давай ну, флягу там с лодкой свою драгоценную. Это какой-то особый контролер, по-моему. Так, у меня батарейка села. М -м. Давай в шку заряжу. Да, какой-то он такой особый стин у него, по-моему. И вот этот мутант тоже какой-то особый редкий, мне кажется. Карлито, мозг контроллера у него был. это мелкий контролер. Сколько на наемных патронов? Ну, есть еще. Так, мелочь пострелять всякую. Ты его находил там такой, как зомбированный, слышь? Так, ну чем мы тут у выхода уже, да? А можно ли наверх как-то попасть? А я хочу наверх. Можно, но почему-то не долегте. На хрень. Если пола пока нулю, это не реклама, не думайте. Так, дай-ка сориентируюсь на местности. Вот у нас векстачок, конечно, есть тут все починить. Можно все сделать хорошо. Тейник. Ну-то... Нам пока не надо, наверное. Так, ну вышли мы тут. где там мы тут? где-то тут, по-моему. Список заданий. Включи всю установку. Да, на янтаре Как лучше идти на янтаре Через рыжий лес. Наверное, да. Рыжелец. вместе склады. Не, мертвый город мы уже помним. Мертвый город мы уже хорошо научили Давай, короче, рыжилеса. Я пока топлю. И до топа уже, наверное, в следующей серии. Короче, давайте, ребята, лайкосик, подписочка, всех люблю, целую, всем пока.